Приветствую всех подписчиков и гостей канала. Насколько бы ни был тот или иной воин храбр, лишь 2% умудряются сохранить хладнокровие и здравый рассудок в бою. Речь о 2% в контексте, если это первый бой. Далее, с течением времени, сознание адаптируется, насколько это возможно. С незапамятных времен ратного дела были различные методики и тренировки, дабы добиться максимальной выживаемости и эффективности в бою, а также со временем люди неплохо изучили те или иные растения, растущие на нашей планете. И зная эффект от некоторых, догадались использовать оные, дабы увеличить свою воинскую силу. Берсеркс, сколько мифов и легенд вокруг этого слова. Первые упоминания датируются IX веком, в нем говорилось о войнах, не знавших страха, боли и усталости. На поле брани берсерк в горячке боя мог атаковать и своих, и чужих. Такие бойцы могли перенести ранения, которые убили бы простого воина. Но по окончанию действия отвара, тяжелое ранение зачастую убивало берсерка. В предвкушении битвы берсерк от переизбытка ярости мог грызть свой щит. Это, в свою очередь, было и перенесено на различные фигурки и статуэтки. В длительное время считалось, что берсерки применяли отвар из мухоморов, однако в 2019 году славянский этноботаник Карцин Фатур опубликовал результаты своего исследования, в котором пришел к выводу, что отвар состоял не из мухоморов, а из белины черной. В ней содержатся геоцеамин, атропин и скополамин – алкалоиды, обладающие антихолинергическими свойствами, способными вызывать спутанность сознания, галлюцинации, снижение болевой чувствительности и приступы ярости. Арии и древние иранцы пили священный напиток Сома. Хаума, состав которого неизвестен. Интересное примечание, что препарат, что делал всех людей счастливыми в книге «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, назывался Сома. Гладиаторы Рима пили сок петрушки. Южноамериканские индейцы жевали листья коки. Всем известная кока-кола, в которую первоначально добавляли листья коки. На Ближнем Востоке и в Египте войны употребляли гашиш и опиум. Войны Александра Македонского также употребляли шарики с гашишем. Да и те же пресловутые ассасины, по некоторой версии, получили свое имя благодаря гашишу. Греческие войны использовали отвары из полыни и фенхеля, китайские – жиншеня. И все же приведенные выше примеры – это скорее частные случаи, нежели массовые. Во времена колонизации Африки французы во время боевых действий обнаружили, что местные едят орех колу, и отличаются неутомимостью. Оказалось, орех содержит кофеин, смесь витаминов и различных стимулирующих веществ. Орех начали использовать солдаты французского колониального корпуса. Но была и побочка приема ореха, сильный возбуждающий эффект. В связи с этим было решено ограничить прием данного ореха и использовать его лишь в боевых действиях непосредственно. Позже создали шоколад, в состав которого входил экстракт кола. Широкое распространение имел Морфи во времена Гражданской войны в США. Позднее и в годы Первой мировой его использовали в ряде случаев, будь то борьба со страхом или же обезболивающее при ранениях. Также в период Первой мировой использовали героин, но после окончания войны выяснилось, что среди фронтовиков имеется сильная зависимость от вышеперечисленных препаратов. Впоследствии это назвали солдатской болезнью потому как считали, что человек, видавший ужасы войны, пытался заглушить стресс данными препаратами. Из-за перенесенной психологической травмы и поначалу не связывали проблемы с употреблением данных веществ, позже, разумеется, выяснили истинную причину зависимости и взяли под контроль различные наркотические вещества. Японцы вели исследования стимуляторов с 19 века. В начале 20 столетия изобрели синтетический препарат Херопон. Препарат выпускался как в пилюлях, так и в инъекциях. Особенностью Херопона было обострение зрения, за что его и прозвали «кошачьи глаза», но как всегда имеются побочные эффекты. Первое – привыкание, и второе – неконтролируемое безумство, которое могло привести к непредвиденным жертвам. В 1951 году Херопон был запрещен. Фармкомпании Германии в предвоенные годы сделали много открытий, среди них был и амфетамин, производный от которого называется метамфетамин, который в свою очередь поставлялся в армию под названием первитин в виде таблеток, а также шоколада. Шоколад для танкистов назывался Панцер-шоколад, а для летчиков люфтваффе флюгершоколад. С 1939 по 1945 год было произведено в общей сложности более 200 миллионов таблеток первитина. Упаковка таблеток входила в стандартный медицинский набор солдата. и Эффектов от препарата было немало, от повышения общей выносливости до более утоляющего эффекта. Набор побочек от приема данного препарата велик из основных привыкания, нервное истощение, обезвоживание. СССР также использовали стимуляторы, наладив более-менее массовое производство в 1946 году. Препарат имел название «Феномин» и базировался на первитине, имел схожие эффекты, как положительные, так и отрицательные, но от него быстро отказались ввиду побочек и использовали в основном в ВДВ и других спецподразделениях. Армия США не обошла стороной находки ученых Германии и так же, как и СССР, использовали первитин в том или ином виде, в частности в Корейской войне 1950-х годов и во Вьетнаме с 1955 по 1975 год. В целом, открытие амфетамина и его производного метамфетамина перевернуло боевую фармакологию, ведь впоследствии за основу брали именно его. После 1960-х годов начались разработки препаратов, не базирующихся на первитине. Две категории препаратов – анксиолитики уменьшают чувство страха и тревоги, и октопротекторы – повышают общую выносливость и работоспособность. Вот некоторые примеры – бромонтан, сидноглутон, пиробем. Так, при употреблении сидноглутона возможно появление беспокойства и раздражительности. В некоторых случаях галлюцинации и бред. Если человек и без того предрасположен к психическим заболеваниям, используется и по сей день в спецподразделениях. Провигил – препарат на основе модофенила, который был разработан для борьбы с сонливостью при нарколепсии. Испытания проводили на солдатах во время войны в Ираке и Афганистане. К побочным действиям модофенила относятся повышенная нервозность, возбуждение, раздражительность, головокружение и головная боль. Есть и более новые и совершенные препараты, но о них известно станет еще не скоро. Подведем итоги. Тема реально обширная, раскрыть ее полностью это написать несколько книг, поэтому что имеем, то имеем. Это был не разбор, а скорее хронология вольной интерпретации. И еще кое-что. Напишите в комментарии, откуда вы, страна и город. Мне лично интересно и вдобавок еще. Я таким образом узнаю, стоит ли мне самому делать субтитры, чтобы не было автоматически, потому что автоматические субтитры они хреновые, откровенно говоря. Спасибо, всего доброго.